Один секрет, который не слышал никто. Я прибыла много тренингов везде, в разных я городах. Я говорила им о дополнительных действиях этой сыворотки, но сегодня я вам открою научный факт. Это не будут слова Надежды Ивановны, потому что в них многие могут сомневаться. Что такое регионат? Это, конечно, волшебство при жизни. Наша потрясающая волшебная коробочка, которая премиум-класса, которую приятно держать и которую любому, кому вы не покажете, не покажете захочет это иметь. Я в первую акцию заказала 10 заказов по 3 флакона. Вы думаете, я дурнее паровоза? Нет. Я знаю, для чего мне это нужно. Потому что пока придет сыворотка, я... Займу все косметические рынки. Вы даже не можете представить, что придя к любому косметологу, показав эту баночку с уникальным флаконом, вот такое чудо. Посмотрите, здесь есть дозатор и крышечка. Убирайте крышечку, дозатором один от самой пшик вы наносите на тело. Но когда говорят, что это омоложение кожи, омоложение кожи, омол, э, молодость лица, я не совсем с этим согласна. Не согласна. Не омоложение кожи. Нет. У вас удивление? Не омоложение кожи. Омоложение всего организма в целом! Скажу почему. Наверное, многие, сидящие в этом зале, слышали о пептидных биорегуляторах. Слышали понятие пептиды? У нас в организме всего две энергоинформационные молекулы. Первая – это ДНК, она является матрицей и она неактивная. Активировать наше ДНК может только пептид, больше ничего. Пептид бывает тропным, это из печени, почек, легких, сердца, мозга, когда он подходит и как ключик к замку отдает информацию нашему ДНК и ДНК начинает работу. Но есть еще пептиды биорегуляторные, которые отдают ДНК о всех деструкциях, нарушениях в организме человека. Неважно, печени, в почках, поджелудочной, селезенке. В головном мозгу. То есть биорегуляторные пептиды воздействуют на весь организм. И многие, может быть, слышали, кто был знаком с теорией пептидов, то, что были такие трансдермальные пептиды. Знаете, которые наносим на запястье, и он восстанавливает работу внутренних органов. Если пептид печени, то он начинает восстанавливать печень. Если пептид головного мозга... Он начинает восстанавливать работу головного мозга. Так вот наш реджевеней это стволовые клетки в эмбриональном состоянии корней год, ягод годжи корней ягод годжи. Ну, скажете, ну и что? Благодаря тому, что стволовые клеточки находятся в эмбриональном состоянии, проходит процесс проникновения Через все наши слои. Дерму, эпидермис. Есть такой матрикс, каркас фибробластов, где начинается развитие, восстановление эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты. Кстати, о гиалуроновой кислоте. Я уверена, что 70% это точно, пользовались или пользуются кремами с гиалуроновой кислотой. Поднимите руки, у кого были или есть такие... Практически весь зал. Так я вас разочарую, дорогие мои друзья. Вы можете это выбросить в унитаз или в мусоропровод. Потому что гиалуроновая кислота это самая крупная молекула, которая ни в коем случае не пройдет даже сквозь дерму. Даже сквозь дерму. И мало того, что она сама туда не пройдет, она не пропустит никакие компоненты, которые есть в этих кремах там витамин Е, А и так далее, это все выброшенные на свалку или мусоропровод ваши деньги. Потому что она покрывает как бы плёночкой лицо, вы чувствуете, как бы вы выглядите моложе, эффектнее, но когда вы умываетесь, ваше лицо стареет, Потому что даже просто питательные элементы в виде витаминов ничего не проникло. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Так вот наш реджибанейт, не кислота, она вырабатывается внутри нашего матрикса. И я вам обещала научный факт. И я вам сейчас... Итак, термин терапии стволовыми клетками растений впервые был использован... 1970 году французским врачом Домиником Ришаром. Этот метод лечения также известен в США и Европе как фитоэмбриотерапия. фитоэмбриотерапия. Но правильно называется терапия не стволовыми, а не клетками. Понимаете почему? Не те стволовые клетки, которые могут хаосно поделить ваши атипичные раковые клетки и вызвать онкологию. Именно сегодня мне задают огромное количество этих вопросов. Надежда Ивановна, но это же так опасно. У нас будут делиться эти клетки, и у нас может возникнуть онкология. От этого ушла криска и так далее и тому подобное. Слышали, наверное, да? Это? Да, да. Те стволовые клетки, которые берутся внутри органа из мозга, крови, они не доказано могут воздействовать так. Поэтому наша медицина не разрешает пересадку стволовых клеток, она разрешает только очень тяжелым пациентам с очень тяжелыми формами онкологии. Когда четвертая стадия, когда уже ничем помочь невозможно, тогда можно пробовать на таком пациенте. Никто не знает, что будет у таких пациентов через 5, 10, 20 лет. Я ответил на волнующий вопрос многих людей. Да. Да. Слава Богу. Продолжаем дальше. Это научный факт. Это не от меня звучит. Потому что когда говорю я, многие говорят, ну придумала, ну фантазер, вместе шауру такие сказки сочиняют. Так поэтому мне так важно, чтобы вы поняли, что никто из нас ничего не сочиняет, что это доказанный факт. Нерристентные клетки, да, эти стволовые клетки начинают называться неристентными. И именно неристентная клетка и есть стволовая, то есть клетка, предшественник других, богатое, внимание в зале, пептидами. Пептидами – это факторы роста, аминокислотами и антиоксидантами. Понимаете? Из них формируется ткань растений, от них зависит рост стеблей, корней и восстанавливает повреждения. Неудивительно, что чудо-клетки оказались в числе высокоэффективных косметических компонентов. Стволовые клетки человека стареют вместе с нами и уже не способны поддерживать работоспособность тканей и органов опыт американских и европейских врачей это доказанный факт очень много клинических исследований показал что применение экстрактов растительных стволовых клеток помогают откорректировать многие патологические сдвиги, сопровождающие старение, улучшает клеточный метаболизм, очищает клетки от токсинов, восстанавливает их поврежденные компоненты, обеспечивают адекватную реакцию на стрессовые ситуации. В 2008 году, после того, как в руках ученых оказались, Стандартизированные экстракты растительных стволовых клеток в ходе лабораторных экспериментов было доказано, что они на генетическом уровне восстанавливают уменьшающую с возрастом активность фибробластов. Что такое фибробласты? Это клетки межклеточного матрикса. Матрикс – это матрас пружиной кровати. Понимаете? Он падает, и у нас происходит... Провалы, морщины и так далее, от которых зависит выработка коллагена и эластина, а также гиалуроновой кислоты. При нанесении этого экстракта на кожу в зону так называемых проблем гусиных лапок и так далее будет восстановление от 45 до 70%. процентов. Вы понимаете, что одно это уже говорит, что вы не можете обойтись без пластической операции. Это будет операция без операции. Они повышают устойчивость к воздействию окружающей среды, то есть вам не вредная будет окружающая среда, помогают снимать воспаление, восстанавливать тонус, проницательность кровеносных сосудов, обладают мощными антиоксидантными действиями и много-многое другое. Содержащие в них факторы роста регулируют деление, рост и обмен веществ в клетках, рождают новые, здоровые, молодые клетки и действительно позволяют использовать активные биостимуляторы на подобие клеток человека. Именно это научный факт, но это говорит о стволовых клеток просто растений. Мы пошли дальше, и у нас стволовые клетки корней и эмбрион, который находится, именно эмбрион этих стволовых клеток, когда попадая в межклеточный матрикс, начинает, как рождение ребенка, зачатие ребенка, эмбрион попал в организм женщины, что происходит дальше? Мы три месяца не видим ни животика, ничего. Какие-то процессы идут, может быть и токсикозы и так далее, но мы не видим еще наружного изменения, правильно? А после трех месяцев у нас начинает появляться животик. И вот здесь также три стадии. Первые 28 дней, вторые 28 дней, три... Третий – 28 дней. То есть наш процесс восстановления кожи идет 28 дней. Первый цикл 28 дней – это все равно трехмесячная беременность. Когда идет заполнение, восстановление, лифтинг, но это все еще на таком низкомолекулярном уровне. Мы еще не видим таких глобальных результатов, которые скажут, что вы сделали пластическую операцию. Второй цикл – это цикл приравнивается к шевелению плода. Когда вы чувствуете, когда ребенок пинается, ножки, головка, вы чувствуете это. Вот именно таким образом межклеточный матрикс, начина... он уже выработал гиалуроновую кислоту, он выработал, во-первых, коллаген, эластин, гиалуронку, ваша кожа становится эластичной, бархатной. Вот почему молодые Андрей Артурович Николаевич очень быстро почувствовали, как их кожа Иван стала бархатистой. Нам с вами, кому уже за 50, это нужно длительнее, понимаете? Не рассчитывайте, что вы один раз намажетесь и будьте молодой и красивой. Не нужно обманывать себя, потому что процесс 28 дней. Я вам сказала, что первые 28 дней, это еще даже животика не видно. Вторые 28 дней ваш плод начал шевелиться, понимаете? А уже вот третьи 28 дней, когда... Эм, приравнены к рождению ребенка. Вот здесь и произойдет ваша безоперабельная пластика. Вы понимаете, что это такое? Но глубже пойду. Раз здесь растительные пептиды, которые находятся в стволовых клеточках, это даже еще ученые наши сегодня не говорят об этом. Это я вам открываю то, потому что я знаю, пептидные биорегуляторы. Мы в нашем санатории сами выпаривали эти пептиды и восстанавливали вплоть до цироза печени у сильных мира сего. Так вот, друзья, именно те трансдермальные пептиды, которые восстанавливали органы, вам помогут здесь эти трансдермальные пептиды восстановить ваш организм в Берете, наносите на варикоз. Вы представляете, вены начинают становиться более эластичными, кровь циркулирует, ваш варикоз уходит в никуда. Трамбы начнут рассасываться. Это не все. Если вы наносите на область печени, идет циркуль. Что такое наша печень? Кто знает, что такое печень? Это фильтр крови. И если вы очистите наш фильтр, значит кровь будет чистой. Значит циркуляция будет правильной. И именно наносите на область печени, да, вы восстанавливаете работу печени. Вы наносите на область желудка, вы восстанавливаете желудок. На область почек, почки. Я вам скажу, больше. Эректальные функции будут восстанавливаться. Эректальные функции женщины, которые никогда не получали эрекции, они поймут, что это такое. Мужчины, у которых уже началась импотенция, поймут, что жизнь только начинается. Вы представляете, что в ваших руках? Вы даже представить этого не можете. В ваших руках сегодня волшебная сила. И я говорю, что... За этой сывороткой Нобелевская премия. За этой сывороткой Нобелевская премия. Когда поймут ученые, что благодаря этой сыворотке восстанавливается внутриорганная связь, генетическая связь, когда будут уходить проблемы в виде различных заболеваний, вот здесь и будет номинация на Нобелевскую премию. Поэтому, друзья, я сегодня вам открыла то, что нигде еще я не говорила, потому что я это знаю. Именно пептиды, трансдермальные, регуляторные, которые содержатся в этих стволовых клетках, помогут начать новую, молодую и счастливую жизнь. Thank <laughs> you.